Для того, чтобы принять оплату наличными в кассу, необходимо перейти в раздел «Денежные средства», «Касса», «Касса организации». В разделе «Приходные документы» нажать кнопку «Создать». Откроется форма «Приходный кассовый ордер создания». Отсканировать платежный документ по QR-коду. Это может быть акт на оказание услуг, счет на оплату или квитанция на оплату. После сканирования документа автоматически будет заполнены поля. А внизу экрана появится информационное сообщение. На один документ основание приходно-кассового ордера заполняется по документу. И далее в тексте сообщения указывается наименование, номер и дата сканируемого документа. Сотруднику кассы необходимо проверить корректное заполнение полей согласно отсканированному документу. На вкладке ⁇ Ордер ⁇ в поле ⁇ Сумма ⁇ должна отображаться итоговая сумма к оплате. В поле «Контрагент» отображается ФИО заказчика, плательщика, либо наименование организации, указанного в платежном документе. В поле «Договор» отображается дата и номер договора, указанный в платежном документе. На вкладке «Расшифровка платежа» в колонке «Сумма» отображается сумма платежа. На вкладке «Чек ККМ» В таблице «Список номенклатуры чека ККМ. в поле «Документ основания» указаны название, номер и дата сканируемого документа. После проверки правильности заполнения необходимо принять оплату наличными и провести документ, нажав кнопку «Провести и закрыть».